Добрый день! Сегодня мы будем с вами говорить о десяти русских словах, которые пришли в наш язык из английского языка. Первое слово это слово фишенебельный. Фешенебельный, фашинебель, модный светский по-английски, а по-русски элегантный, изысканный. Худи. Эхуд, в переводе капюшон, это толстовка с капюшоном. Но вот когда мы слышим слово худе, нам в голову не приходит, как возникло это слово. Такое впечатление, что это какая-то кофточка, которая тебе должна обязательно худеть. Блокбастер. Блокбастер – это фильм. Но вот если представить такое громкое слово, да, и блокбастер, кажется, что это какой-то, может быть, фильм с бандитами или с разбойниками. На самом деле блокбастер – это очень популярный, успешный в коммерческом отношении фильм, авторы которого надеются на большие деньги. Вот. И поэтому блокбастер – это как раз фильм, который принес автором большой коммерческий успех. Deadline – это английское слово, которое обозначает крайний срок. Например, дедлайн конкурса 2 марта – это значит, что 2 марта – это крайний срок, когда вы должны прислать свои работы. Friend-лента. Друг, френд-лента, это может быть дружеская подписка, это какая-то лента, в которой вы смотрите свои новости и так далее. Хендмейт. Хендмейт, сделанный вручную. Рукоделие, подарки ручной работы, все это хендмейт. Почему хендмейт снова в моде? Некоторые задаются этим вопросом. Это просто потому, что это красиво. Наверное, поэтому. Мерчендайзер. Мерчендайзер – английское слово, обозначающее торговец. Тоже такое мерчендайзер. В наше время это товаровед или помощник товароведа. Это человек, который продвигает какой-то товар на рынке. Ремейк. Ремейк означает по-английски переделка. Ремейк – это выпуск новых версий, уже существующих произведений искусства, с видоизменением, добавлением в них собственных характеристик. Клач – от английского глагола to clutch, то есть схватить, стиснуть, сжать – это маленькая сумочка, которую сжимают в руках, носят очень часто подмышкой, и она очень удобна в нее мало что помещается, самое-самое необходимое. Вы ее можете взять в театр, можете пойти с ней в гости, в музей, я не знаю еще куда. Смокинг. Это такой мужской пиджак. Смокинг джакет. Пиджак, в котором курит, как это ни странно. Первоначально пиджаки, в которых курят, были домашней одеждой. И когда джентльмен собирался покурить, он надевал плотный пиджак и смокинг-жакет, который призван был защитить его одежду от запах дыма. А на самом деле смокинг – это дина жакет и смокинг – от слова «курение», и, конечно, курить вредно, не забудьте об этом. Нам остается попрощаться. Всего вам доброго! Изучайте русский язык!